Итак, мы остановились на том, что у нас есть три состояния – родители, взрослые, дитя, и состояние детства – это как раз, вернее, факт детства в нашей жизни – это как раз внутреннее состояние дитя. Мы в нем оказываемся, почему нет точки, когда заканчивается детство? Потому что мы на протяжении всей жизни, мужчина до 44, да, первые 44 года самые сложные в его детстве, а мы каждый момент своей жизни оказываемся в этом состоянии и детство продолжается и вот теперь вопрос все ли проблемы из детства вот если говорить о том что родительское состояние это аудио да установки которые mm -hmm. есть у нас детское состояние это эмоциональные установки которые у нас есть то к чему относится проблема к аудио или к эмоциям я думаю что категория в совокупности, проблема наверное нет а? в совокупности? нет, нет. нет. Ну, наверное, к эмоциям. Да, конечно, конечно. Смотрите, любая проблема – это отношение. Угу. То есть, вот, а у нас там сейчас за окнами студии пасмурно. Это проблема. Это всего лишь отношения, да? Или, о, у нас пасмурно. Это великолепно. Не светит солнце, не слепит глаза. Это великолепно. То есть, проблема является отношением. Отношение является... Наши эмоции, фактически, да, но ну, активированные эмоции. И тогда получается, что все проблемы из какого состояния рождены? Из родительского или из детского? Из детского. Конечно, из детского. И вот ответ. Все проблемы из детства. Теперь убираем шелуху слов, налепленных шаблонов, да, к которым uh -huh, мы привыкли, uh -huh. затасканность этой фразы. И говорится о том, что все, что мы считаем проблемой, активирует наше детское состояние и рождено из детского состояния. Потому что мы привыкли так реагировать, мы привыкли так к этому относиться. Безусловно, внутренние родители это подтверждают какими-то своими аудиодогмами. И тогда да, действительно все проблемы с детства. Только детство ⁇ это не возраст, это не отрезок времени, это всегда наше внутреннее состояние. И оно на протяжении всей жизни нет-нет-нет западает. То есть мы попадаем, мы обижаемся, мы чувствуем себя преданными, мы чувствуем невозможность с чем-то справиться в момент, когда мы упали в детское состояние. И поэтому сколько бы вам ни было лет, любая проблема, которую вы берете, она всегда достается из детства, из детского состояния, изнутри. И еще раз повторяю, просто повторяю, это mm -hmm. не вопрос возраста, это не вопрос а, какого-то окружения, это вопрос внутреннего состояния.